интенсивно изыскивает способы противодействия Северному потоку-2, строительство которого скоро может быть закончено. В этот раз украинские власти высказались в пользу блокировки не всего трубопровода, а лишь его части. В пятницу 18 июня, во время выступления в Верховной Раде, глава энергетического ведомства страны Герман Галущенко. «Предложил блокировать часть СП-2, по примеру, отводного трубопровода ООПЛ, соединяющего Северный поток с ГТС Центральной и Западной Европы. Он задействован лишь на 50%, остальные зарезервированы для альтернативных поставщиков голубого топлива. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к Северному потоку», подчеркнул Голущенко. Министр также настаивает на Европейском консорциуме по использованию украинского газотранспортного комплекса. По его мнению, это обеспечит более эффективную работу и безопасность ГТС. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость компенсации, которую, по его мнению, должен получить Киев за «Северный поток-2». Власти страны считают новый российский газопровод угрозой нацбезопасности и политическим оружием Москвы.